монолит мускул в максимально возможной комплектации цилиндр с нижний магнитный цилиндр австрийского производства можно сказать лучший в мире цилиндр не имеющий как бы механического взаимодействия прямого здесь как бы секретность основана на магнитах броненакладка монолит с максимально возможным уровнем твердости защитных элементов с формой, которая не позволяет ее расколоть верхний замок это барьер премьер сувальный замок, который не открывается отмычками фирменная фурнитура и внешняя и внутренняя фирменные торцевые планки фирменные вплоть до даже самого последнего винтика также с Топовую комплектацию, если максимальную комплектацию рассматривать монолит-мускул, входит глазок пулинепробиваемый. Пулинепробиваемый это здесь идет 7,5 сантиметров баллистического акрила, вставка 7,5 сантиметров. И кроме этого, все остальное, это нержавеющая сталь, то есть шторка из нержавеющей стали. Глазок этот защищает тут это второй глаз полистойкости это пистолет ТТ Гладкосвольное оружие все поэтому с таким глазком то есть, заказчик может не опасаться то что ему нанесут вред через окуляр глазка и кроме этого то есть для подстраховки даже он закрывается вот такой вот шторкой которая также то есть, не позволит чтобы можно было там с внешней стороны Как-то вандально воздействовать Так что вот такая вот Комплектация Monolith мускул Топовая Может быть